Ну, значит, вот опять вопрос от пользователя под ником Шов. Вопрос был задан 4 дня назад. Вопрос к видео. Опять же, я здесь на деньгах валяюсь. Обладателем карты поляка посвящается. Называется видео. Вопрос, вернее, три вопроса. Звучат так. Лучше скажи, сколько ты за месяц заработал? Уже ж, вроде как 10 число было, день зарплаты. Ну, за месяц он имеет в виду за август, вот в сентябре, сколько получил, интересует гупик шва. И ну, что-то качество видео стало плоховато. Это, наверное, телефон, ну, вот, когда я снимал то видео. Ладно, начнем по порядку. Заработал я 3000 злотых, потому что неважный был месяц. Постоянно варили что-то разное. То есть у нас сделка, надо делать норму. Если постоянно как бы кидают день на, на одни изделия, другой день на другие, то толком не можешь набрать нормальную скорость. Допустим, если варить одно и то же изделие весь месяц, то пару дней поваришь и будешь норму делать без проблем. А когда день одно, день другой, день третий, толком не можешь привыкнуть ни к одному, ни к второму, ни, ни к третьему. И, соответственно, не можешь сделать такой объем работы, какой сделал бы, если бы варил что-то одно, понимаешь? Поэтому получил 3. Обычно выходило по 3,5. Вот, поэтому месяц был такой неважный, этот прошлый. Но ну, а насчет качества видео, то, что стало плоховато, да, я сам это заметил. Снимал я на ту же камеру, что и обычно. Не знаю, почему стало видео качество видео плоховато, наверное, потому что, э, возможно, потому что снимал частенько сварочный процесс сам. То есть, и, возможно, от этих отблесков сварки как-то повлияло на объектив, но это я просто предполагаю, что из-за этого стало что-то с, с самим объективом. Ну, в любом случае, как бы там ни было, при первой же возможности сменю оборудование на более качественное. Наверное, получится это сделать только к зиме. Но пока что придется снимать на то, что есть. Как-то так. Итак, последний вопрос от Ирины Ивановой. Задан он был один день назад. Вопрос был задан к видео. Бесплатные вакансии в Польше. Видео вакансии в Польше, это последнее видео видео вакансии, скажем так. В общем, звучит так вопрос. Добрый вечер, Антон. Если можно, конечно, и очень приближенно к реальности, подскажите мне, женщина 57 лет, найти работу. Можно ли найти работу в Польше, женщина 57 лет? Я вас не тороплю, если можно узнаете побольше, заранее благодарю вас. Очень хочется сменить работу инженера за 3 копейки, всю жизнь э и нервотрепку <к infants> на что-то. Короче, хочется, пишет Ирина Иванова, сменить работу инженера за 3 копейки, э и всю жизнь там проработав с нервотрепкой. На что-то более достойное хочется сменить и заработать. Я вас понял, Ирина. Э, что вам сказать? Ну, скажу вам, как есть, в общем, конечно же, собственно, как и всегда, я всем говорю. Всю правду в глаза. Короче, не советовал бы я вам ехать, э, зарабатывать в Польшу, потому что, ну, маловероятно, что вы найдете реально достойную работу э, сейчас для себя в Польше. Что вы можете здесь найти? Сразу говорю, что инженером, навряд да, ли вы найдете. Дело в том, что в Польшу сейчас привлекаются в основном люди, ну, дешевая рабочая сила привлекается, в основном на черновые работы, это 99%. То есть для женщин это продавцы в магазинах, сборка различных там, ягод, клубники, работа на различных фабриках, по упаковке различной продукции, продукции. Там, не знаю, по, по фасовке каких-то проводов, каких-то деталей. Ну, и все в этом роде. То есть, ну, работа физически не тяжелая, но работа тоже, в принципе, черновая и невысоко оплачиваемая, Понимаете? Ну, то есть, ну, проработав инженером, там, я не знаю, на Украине или в любой другой стране СНГ, э всю жизнь... И сейчас ехать в Польшу там за 10-12 злотых в час, работать продавщицей в магазине в 57 лет, например. Либо на каком-то заводе там фасовать, упаковывать какую-то продукцию за те же 10 злотых в час. Ну, Но... то есть вот такие перспективы. Не думаю, что вам это подойдет. Так что смотрите сами. Можно что-то... возможно, Конечно... Всегда есть вероятность, возможно, все, как говорится, в нашем мире. И если поискать хорошо, ну, я не знаю, ну, чтобы найти достойную работу такую, как инженером, например, вам нужно очень хорошо знать язык, у вас должны быть польские документы оформлены нормальные, ну, то есть, карта по буту, желательно, стало бы. и все в этом роде, понимаете. А просто по рабочей визе найти что-то достойное, реально достойное для женщины в ваших годах, не думаю, что сейчас это возможно в Польше. Не думаю. Ну что ж, дорогие друзья, вот и все. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Если у вас будут возникать еще вопросы, обязательно пишите их в комментариях под видео. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы в своих следующих видеороликах, вот, в видеоформате также. Если вам, опять же, понравился данный формат видео, ставьте свои лайки под ним, либо дизлайки, если вам это видео не понравилось. Также не забывайте подписываться на мой канал, делитесь ссылками на мой канал с друзьями, и вы найдете здесь кучу интересной и полезной информации, связанной с жизнью и заработком за границей. Ну а на этом у меня все, с вами был Антон Белюк, до скорых встреч, друзья.